всем привет с вами мир фэри и его подписчик и друг самурай и сегодня мы будем снимать летсплей по выживанию да Ну пламенько. давай давай Ладно, удачи тебе. Ой. Ой, я застрял! В смысле? А, ну, ты... Только ты не говоришь, что просрал лодку. Ладно, застряла в блоках, Ладно. Ну, в общем, я хотел вам сказать, что теперь я не одинок, и теперь хотя бы я могу снять с кем-нибудь, например, так, с самураем и игры. Ну, сейчас, наверное, мы добудем железо, скрафтим себе сет брони. Если он мне, конечно, помогать будет. И потом... А Алло. Может, на интердраконов впоследствии. Ну, с... ну да, сначала вот алмаз добыть надо. Еще скрафтить. Еще скрафтить портал в ад И портал в Вендермир. Ну, надо найти, короче, этот. Короче, все самое главное, мы сделаем это в последних сериях. Ну да. А теперь надо нам найти железо, где он только... А что ты под флаг? Под флаг, под флаг, под флаг. Под флаг, под Короче, не против. Комни? Ну, не надо. Я это сейчас забуду. Сколько тут у нас есть? Ой, я котенечко нашел. А, нормально. Не ты покажи, я тут уходу. Окей, курс покупаю. Бедная курочка. А давай сделаем закон для куриц. А как мы... А как скрафтить нить, скажи мне, пожалуйста, тогда? Ну, или веревку как скрафтить? Эм, как Чувак, ты хоть понимаешь, то, что Чё? мы забор будем делать, а не бирожные? Так, а как они за, за нами-то будут идти? А чем они, кстати, пригородят? А, семена пшеницы! А -а -а чтобы шла корова, нужна этот... Пшеницу. Пшеница. Я говорю про курзагон. А, а откуда, как забор крафтить, скажи мне. А, палки точно. Палки просто. Как лестницу делаешь, только палки и все. Да. Умница, наконец-то. Додумался. А... Подождите, у меня есть семена вроде? А, нет, нет. А будь, тут же у нас травы дофига. А, что-то травы... О, вот. У меня уже 100, больше стака угля. Так, как... В смысле ста угля? Больше стака. Кстати, людям мы переснимаем уже третий раз. Да. Уж стак и 5. Стак и пять Угля. Это что-то слишком много, да? А, кстати, ты не хочешь покрасить кожу, как я покрасил черный цвет? А как ты показываешь? Ну надо убить фрута и просто... Ну ладно, раздевайте, сколько тут угля? В смысле? Угля? Ты что, где можешь Нет, я в жеване бегаю. Ждите-ка. Я на всякий случай вот это сделаю. Ну все бывает. Так. Ладно, продолжим. И, в общем, сейчас я пытаюсь найти железо. Где только оно будет. Оно в, в пещере может быть, да? Ну да. А, кстати, куда ты просрал лодку? А, да я сейчас ее попытаюсь выгонить из, -за, из -за одного места. Знаешь, сколько у меня угля уже? Сколько? Стак и 20. 20 стаков? Нет. А -а -а. Один стак и двадцать. -да, сейчас, сейчас будет скоро, наверное, два стака. Ого, я нашел какую-то большую пещеру, чувак. Сходить. Надо сходить. Надо да. сходить. Э, ну как бы а чё, я убью, просто да, типа. Наверное. Может чё то для жарки, для кустилов, а? Ну может, возможно. Я не понимаю, сколько желез? Офигеть, тут сколько уже, я вижу? Сколько, сколько, ну, Я не знаю, но ну, я поняла, ну, я думаю, Я на... видишь, Ну где-то примерно. Ну не типа что будет интересно, Так, блин, я вообще такого честно. О, я дохну, е, У меня дерево уже сейчас. О, все, все, все наконец, -то. я дошел до сюда. Да, круто. Все, короче, я в шахте с моей железной киркой. Так, кто хочет к нашему летсплею, просто... Под... Это присоединяйтесь к его группе и... Не, не группе, а к голосованию. Ну, и странице. зайдите в его группу, и вступите, и потом в голосование зайдите. Это... Да, на моей странице. Я буду играть, и я не буду играть там вроде Ну, короче, иногда со мной будут снимать летсплей. Иногда, да. Я иногда могу снимать, иногда нет, потому что у меня будет иногда тренировка там утром в субботу у меня постоянно чувак я чуть не сдох прикинь чувак а я столько угля уже добыл когда приду с углем ты просто офигеешь сколько у меня его ну в общем я сейчас э, мы продолжаем да да а, просто это куда то Ферри отходил угу. я сейчас найду только ну добуем железо и можно наверное серию на этом пока заканчивать да ну и угля надо будет. Да, а то 20 секунд, ой, 20 минут, это очень много. Там... Это мало. Не, там будет э, видео загружаться долго, не в этом смысле. Ого, здесь зомби, офигеть! Чувак, знаешь, сколько у меня угля? Крипер здесь, офигеть. Знаешь, сколько у меня угля? Сколько? Один, два стака и 22. Круто. Так. Ну это много, да? Ага. А я добываю пока что железо. Корову я нашел, а еще угля. И еще уля. Тут я нашел ещ железо тут. Блин, блин, блин, мне страшно. У меня вообще включен. Эээ! Эм. продолжаем. Мы продолжаем, да. Я в зомби. Сейчас они меня убьют! Убьют меня? Сейчас. Блин, ну это вообще, конечно, страхово. Скоро триста хочу. Да тут уголь просто у меня на пути на раз и два встречается, а железо нифига. Вот я железо. Только 4 железа встретил и все. Вот я в железо вообще. Сколько у меня? О, железа. И мы причем играем на легкой сложности. У нас уже так голод быстро тратится. Да. Странно очень. А, Эх. да, я слышал, да. Так, ну железа, наверное, хватит, я себе сет сделаю. А если хватит? А я себе видим, как у одного пацана на стрим... это э, врывался агент вас? Да, ну мы сейчас не об этом. Ну да. Забудем все про плохое. О, я рядом как раз дома. Надо мы. будет, надо будет мод поставить на карту мне как-нибудь и себе может поставить. Стой, курочка. Ого, здесь уголь оказывается, я его не видел. Тут у меня угля дофига, так что можешь его не копать. Да так, ладно. Курочка, пока она бегала, она высадила свое яйцо тупое. Эм, как бы то уже ночь и кровати у нас нет. Вот это вообще плохо. Да спать не обязательно, в принципе. Зачем спать? Эм, ну, типа, тут дочь долго, и... ночь долго идет. Да нет, недолго. Я, конечно, скрипера избиваю, убил. Если он, мой дом взорвет, наш, то есть, то это будет хреново. Очень и ты его будешь состраивать, ладно? Слышь ты, а... Чё? Делка и А, у нас ещё, это, в печке ли завод 10? Я к тебе топахнусь, или... и не против? Нет. А то я где-то в жопе. Блин. Да блин, так гол быстро тратит, вообще. Что? У меня все равно, у меня один с половиной остался, чувак. Не надо печку еще одну сделать для себя. сделаю. А это моя будет, да? Ну, по идее, это моя была, ну ладно. Забирай себе. Так. Косик, забий. Раз уже жарю свой, раз уже жарю, так жар уже. Да. Так, я железо расплавлю сделаю себе сет. Так. Так, ну, можно уже начинать надо сначала сделать обувь, так обувь, дальше по ножи, сначала лучше нагрудник делать, потому что он больше всего защищает, и сейчас еще два железа сделать, вот и сделать себе шапку. У у тебя уже уже, да? Сколько у тебя еще железа осталось? Это могу очень. Так. Сколько тебе снесу, кстати? Одно хп и оно у меня быстро лечится. Я тебе сейчас дам, я сейчас тебе положу. Не Упс. надо. Эй, чувак, на, возьми. О, офигенно. Кстати, я тоже угля нашел. 59 угля, офигеть. О, нормально, вообще. Ммм, комфорт. Тебя... А, у тебя дерева нет. Ну ладно. Да будет там в лесу? Или на вот... Я сейчас пойду Вот, на, на дерево, на, на, на дерево. Да не надо, я сам сейчас пойду, да буду. А ты что, если дом хочешь построить? Нет, сундук сделать. Кстати, в следующей серии мы построим дом на дереве. Ну или просто расширим дом, да? Не, лучше дом на дереве. Ну, не знаю, твое решение, потому что я, я тут вообще не знаю сценарий. Так. М -м -м, так, крафтим. Я тут за лодкой попрохожу, блин. И где она, кстати? Вот это вопрос у меня такой. Я не знаю. Она а, вон, вон, вижу ее. Я меч выкрою. Наконец-то... а то у меня каменный до да, каменный меч уже достала. А лодку сломал и поехал. Ой, я себе сейчас лук попробую сделать. слуг Жалко, только стрел никак не сделать. Сейчас парковочку сделаю... Давай сделаю, кстати. Я сейчас пока буду делать парковку для лодок. Ну, сделай. Ну, ну лодочные станции, то есть, имеется в виду. Угу. Так, а я сделаю палочки, сейчас нужно делать. Лодочная станция у нас так далеко от дома будет. Ну, примерно напротив дома. Мне там пишут, погодите, сейчас. Это мне. А. А, да, Ну, сейчас, короче, сделаю лодочную станцию. Мне пишут только в другом скайпе. Так, а, всё. точно, у меня уже два скайпа. И в то. Не пали только скайп, какой у меня. Ну, некоторые знают, может некоторые нет. Не, ну вообще-то вы можете посмотреть, скайп его в группе там написано, в кто хочет Ну да. Можете с ним снимать, будете? Даже он рекомендует, да ведь? Ну да, потому что нормальный пацан. Не, вообще, он нормальный. Я с ним играю уже года два-три. Так. Два лодочка, Ааа, ты нашел лодочку, что ли? Ну, лодочку я ее сломал, потом опять. Э, ну, опять посадим. Тихо, я лодочную садцу вообще это делаю. Подожди, что... а я забыл, как лодка крафтится. А вот, вот, сейчас помню. Дерево вот так просто... Как, короче, как этот, как шлем, да, тут перевернуто. Кстати, дубовая лодка дольше едет, чем... Ой, дубовая, да, да. А чем еловая? уи На припар... а? Лодка с Лодка повернулась. Да припаркуй ее! погоди! припаркуй! -при вот все. Припаркуй! Я в железке, и скоро тебе можно будет железку взять. Ну, давайте мы на этом ну, закончим. Вот да? такая сейчас будет тут. Давайте мы на этом закончим, да? Ян. Ну, на этой ноте, да, можно закончить. Следующий лотсплей либо завтра, либо сегодня, может быть. Ну, давайте сегодня, но только попозже как-то. Да-да-да. А, на этом, наверное, все. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был. И э, поделитесь этим видео с друзьями. С вами был... Ну, давай. Фэримен и... И его друг Самурай. Всем, всем... удачи. Всем пока. пока.